Дею Кеннет. Водой торгуя у реки. Руководство по женской практике. Книга первая. Стебень лотоса. Всем людям знакомо страдание. Оно та влажная почва, в которую пускает лото свои корни. Все люди знают цветок лотоса, смотрящий в небо. Немногим известно, как выписывать в себе корни истинной религии, взрастить их в окружающее нас почве невежества. Но еще меньше тех, кто знает, как сделать так, чтобы корни дали росток. Росток. Росток, который вырастет в длинный, идущий сквозь толщу темных вод, стебель, прежде чем в ясном свете дня раскроется цветок. В этих главах я пытаюсь показать, как вырастить длинный стебель лотоса от корней до цветка. Потому что стебель лотоса и практика дзен – суть одно. Глава первая. История Будды согласно дзенским верованиям. В день полнолуния, в мае 623 года до нашей эры в саду Лумбини, около капиловасту что на не Непала, родился царевич Сидхартха Гаутама, будущий Будда Шакьямуни. Семья его принадлежала к аристократическому роду Ширала, к аристократическому роду Шакьев. Отцом Сидхартхи был царь Шудхудана, матерью царица Махамаи. Она умерла через семь дней после его рождения. Младшая сестра Махамаи Махапраджапати, также жена царя Шудхаданы, стала приемной матерью маленькому царевичу. Аскет Асита, близкий друг царя, пришел во дворец, чтобы увидеть младенца. Ребенок же, когда его поднесли к каскету, положил свои ноги на спутанные волосы Аситы. Усмотрев в этом жесте предвестие будущего величия царевича, Асита встал со своего места и приветствовал его жестом «гасю». То же самое сделала царь. Сперва Асита улыбнулся, потом заплакал. Потому что знал, Гаутама был Буддой, который должен был прийти в в сфере неформ, не суждено было дожить до того времени, когда он смог бы приобщиться Высшей мудрости Будды. На пятый день ребенку дано было имя Сидхартха Гаутама. Слово Сидхартха означает исполненное желание. Для участия в церемонии наименования во дворец были приглашены многие ученые-брахманы. Среди них восемь выделялись своей мудростью. Семеро внимательно осмотрев ребенка, подняли вверх два пальца давая понять, что, по их мнению, новорожденный царевич станет или царем всего мира, или Буддой. Однако самый молодой и самый ученый из всех, Кондан поднял только один палец, уверенный в том, что принц оставит мир и станет Буддой. Во время праздника чайный духовный опыт, в котором можно усмотреть предвестие его будущего просветления. Этот праздник устраивался в честь работ, для сообщения им большей успешности. В нем участвовали и благородные, и простой народ. Все в праздничных одеждах. Маленького Кутаму оставили под присмотром нянек на закрытом пологом ложе под розовым деревом. В разгар праздника няньки улизнули полюбоваться зрелищем, а ребенок же, сев со скрещенными ногами, Сосредоточив внимание на выдохе и вдохе, достиг Самадхи, сосредоточенности сознания, то есть первой ступени экстаза. Когда неньки вернулись, принц был так глубоко погружен в созерцание, что, объятые благоковейным трепетом, они поспешили рассказать об этом царю. Шутхадана пришел и почтительно встал сына. Получив блестящее образование, Приобретя познания и навыки как в искусствах, так и в военном деле, Гаутама взял в жены свою прекрасную двоюродную сестру Яшутхару. Им обоим было по 16 лет в ту пору. Они погрузились в жизнь, полную роскоши и удовольствия, не ведая нелегкой доли большинства из тех, кто жил за стенами дворца. Для того, чтобы в полной мере наслаждаться жизнью, у Гаутама было три дворца, предназначенных для разных времен года – жаркого, холодного и дождливого. В то время он и не помышлял об отказе от роскоши и удовольствий. Однако созерцательная натура и присущие Гаутаме чувство бесконечного сострадания не позволяли ему полностью погрузиться в наслаждение, подобно другим. Царевич не знал горя. И все же, несмотря на собственное благополучие, он был с недаем желанием узнать жизнь других людей. Жажда знания вывела его однажды за стены дворца, и там он увидел темную сторону человеческой жизни. Первым ему встретился дряхлый старец, затем больной. Потом Гаутама увидел умершего. Последним царевич встретил почтенного отшельника. В первых трех встречах ему открылась неумолимая природа жизни. Он понял, что все люди поражены недугом. Четвертая же встреча показала ему путь излечения болезни, путь достижения мира и покоя. Осознав пустоту и бесполезность чувственных удовольствий, с одной стороны, значимость отречествий, с одной стороны, значимость отречения с другой. Он решил покинуть мир. Уже после того, как решение было принято, Сидхардху узнал о рождении сына, который теперь был для него препятствием и а не благословением. Почему то ты получил имя Рахвала, преграда. Гаотама осознал, что пришло время ухода, и приказал своему любимому слуге Чхане оседлать коня Кандхаку. Стоя на пороге, он бросил бесстрастный взгляд на жену и сына. Однако даже тогда, в момент ухода, сострадание было в нем столь сильно, что он ушел тайно, в ночи, в сопровождении одного лишь Чханы. Ушел, чтобы в 29 лет стать нищим странником. После долгого путешествия царевич остановился на далеком берегу реки Аномы, где срезал волосы, и отдал свою одежду и украшения Чхани, верев ему отвезти их обратно во дворец. Покончив таким образом с прошлой жизнью, Гаутама облачился в желтое одеяние аскета, и с этого дня для него началась жизнь добровольной бедности, жизнь бездомного нищего. Свои поиски покоя умер руководством Ара де Каламы, известного аскета, который после того, как его ученик достиг третьей арупатхианы или области ничто, стал видеть в нем равного себе. Гаутама же не мог найти удовлетворения в простом умственном сосредоточении. Он отправился к Удраке Рамапутре и с этим учителем достиг последней ступени области невосприятия и невосприятия. В те дни духовное развитие мудрецов заканчивалась на этой стадии, поэтому учитель приложил Гаутаме взять на себя заботу о всех его учениках. Не найдя никого, кто мог бы стать его учителем, видя, что все погрязли в невежестве, Гаутама оставил поиски помощи со стороны, поняв, что истинный мир должна быть найдена внутри самого себя, и не мог оставить поиски помощи со стороны, Поняв, что истинный мир должна быть найдена внутри самого себя И не могут быть получены Ни от кого другого С тех пор он странствовал В области Магадха Пока наконец не пришел в Уруяву Прослышав о его уходе от речения Кандана, предсказавший Когда-то судьбу Гавутамы На церемонии его наречения И сыновья еще четырех мудрецов Присутствовавших при этом Пхадия, Вапа Маханама и Асаджи также отреклись от мира и присоединились к нему. Отшельники древней Индии практиковали суровейшие формы аскетизма. Гаутама, которого теперь звали Шакьямуни, прошел через все виды решений, доведя свое изнеженное некогда тело почти до состояния скелета. Но чем сильнее он истязал себя, тем более далекой казалась его цель. Единственным же результатом Аскеза было истощение. И вот пришел к Шакьемуни демон Мара, внушая ему, чтобы тот вел добродетельную жизнь, целомудренную и полную жертву, не поддавался искушению, зная, что чувственное желание, отвращение, голод, жажда, стремление к чему-то, лень, расслабленность, страх – сомнение, рассеянность, упрямство, корысть, хвала, почести, ложная слава, самолюбование и презрение к другим – все это армия Мары. Решив, что лучше погибнуть в борьбе с этими искушениями, чем жить в рабстве у них, он устранил все мысли о них из своего ума и укрепился в решимости достичь состояния Будды. Приняв это решение, Шак ему не оставил само мерщрение как занятие тщетное и встал на срединный путь, лежащий между аскетизмом и гедонизмом. Теперь он осознал, что путь к просветлению – это то самое простое сидение, которое было непосредственно... Тогда он принял пищу, что возмутило пятерых его спутников-аскетов, которые оставили его обвиняя в отступничестве. Приняв от женщины по имени Суджата простую пищу, которая подкрепила его силы, Бонда решил просто сесть и отдаться созерцанию. Так, сидя под знаменитым впоследствии баньяновым деревом Бодхгайи, сознанием очищенным и успокоенным, он раскрыл всю полноту сверхъестественного знания истинного пути к уничтожению страстей. И познав вещи, как они есть в истине, Шакьямуни реализовал свое изначальное просветление и воскликнул. Я был просветлен одновременно со Вселенной. Ему было тогда 35 лет. Он родился человеком, он родился человеком, жил и умер как человек, однако, будучи не бессмертным, не богом, но просто человеком. Он стал человеком необычайным. Не следует думать, что он воплощение Вишну или другого Бога, и что его личное спасение не может спасти других. Вы сами должны сделать усилия. Будда это только учителя, так он говорил. Помни, ты должен идти один, Будда лишь показывает путь. Другое известное высказывание Будды. Вместо того, чтобы поместить всемогущего незримого Бога над человеком, заставив последнего служить этой вере, Будда Шакьямуни возвысил значение человека. Бескорыстное служение и равенство всех людей – вот краеугольные камни его учения. Глава 2. Основополагающие учение раннего буддизма – имеющие значение для цзан. Первое. она не я. Нет бессмертной души, отделенной от сознания материи, составляющих основу такого существа, как человек. Мы не наделены вечным эго. И нет никакого таинственного способа, который помог бы нам получить это эго от некоего таинственного существа или силы. Буддийское учение о перерождении следует отличать от теории перевоплощения, реинкарнации или трансмиграции, потому что буддизм отрицает существование неизменной или вечной души. Формы человека и животного – суть временное явление, манифестации, присущие всем жизненной силы, манифестации, присущие всем жизненной силы. Существо – это только понятие, употребляемое по договоренности. Рождение – вступление в реальность психофизического существования. Как физическое состояние обуславливается состоянием ему предшествующим, так же и вступление в психофизическую жизнь обусловлено ранее сформировавшимися обстоятельствами. Как отсутствие постоянного, неизменного элемента – переходящего из одного момента мысли в другой, не препятствует процессу одной жизни, так и от жизни возможен без некой общей для всех них неизменной составляющей. Тело умирает, сообщая свою жизненную силу другому телу, но в то же время не передавая ему ничего, что можно было бы назвать самостоятельной сущностью. Бытие, кословенное жизненной силой, присутствующий здесь и сейчас. Новое существо не будет тождественно предшествовавшим, поскольку различен их состав, различна комбинация составляющих их элементов. Но оно и не совершенно отлично, будучи тем же самым потоком жизненной силы. Поток этот подобен потоку электричества, которое обнаруживается тогда, когда увернута лампочка, позволяющая ему вспыхнуть светом. Но остается незримым, когда лампочка разбита. В случае с электричеством, поток не исчезает, не приживается. Когда лампочка разбита, нужно лишь вставить новую. Так же и с новым рождением. Жизненная сила присутствует постоянно и непрерывно, манифестируя себя в рождении и оставаясь незримой, скрытой в смерти. Только это, больше же ничего. Карма. Действие или поступок, благой или дурной. Карма – это закон нравственной причинности. Действие – его результат в этической сфере. Карма охватывает деяния, совершенные в прошлом и совершаемые в настоящем. Это не судьба, не предопределение, налагаемое на нас некой таинственной силой, которой мы беспомощно подчиняемся. Карма – дело собственных рук каждого, и она обладает силой обратного воздействия на деятеля. Вот почему мы можем определять процесс нашей кармы. Карма – есть действие, випака ответ на него, реакция. Иными словами, мы имеем дело с причиной и следствием. Будучи законом как таковым, карма не нуждается в законодателе. Она действует в своей собственной сфере. Она действует в своей собственной сфере, куда не проникает вмешательство внешнего независимого деятеля. Ей присуща по природе способность произведения должного результата. Результат, как цветок бутони, заложен в своей причине. Карма блага или дурная вызывается незнанием истинных вещей. Невежество и стремление – Основные причины ее существования. Нет деятеля, совершающего деяние, И нет того, кто от плода деяния вкусит. Эта идея становится совершенно ясной после глубокой и правильной медитации. Наша воля или эго творит карму. Чувство пожинает ее плоды. Нет ни сеющего, ни жнущего кроме этих двух проявлений нежнущего, кроме этих двух проявлений или способностей нашего психического существа. Ни в сознании, ни в теле нет места, где обреталась бы карма. Но связанная с сознанием и телом, она проявляется в соответствующий момент и является индивидуальной силой, переходящей из одного существования в другое. Однако не все определяется кармой. В противном случае дурная карма обрекала бы индивида навсегда оставаться дурным. Явление времен года, связь зародышей семян, теории клеток и генов, связь действия и результата, природные явления, такие как гравитация и другие закономерности, связь сознания и физического закона, выраженные, например, в процессах сознания, в его возникновении и гибели, «кармодоительные законы». Карма – третий из этих пяти всеобщих законов. И вместе с другими четырьмя она помогает объяснить многообразие мира. Карма дает надежду и уверенность в себе. В ней буддист находит утешение и нравственное мужество. Она учит личной ответственности и проясняет проблему страдания. Тайна так называемых судьбы и предопределения, неразрешимая в других религиях. Наконец, карма указывает причину неравенства людей. Третье. Перерождение. Прошлое карма обуславливает настоящее рождение. Карма настоящего, в сочетании с кармой прошлого, определяет будущее рождение. Как уже говорилось, новое рождение следует отвечать от перевоплощения, реинкарнации или трансмиграции. Так как не существует неизменной вечной души. Нет индивидуального я, самости, которое можно было бы помыслить. А следовательно, нет ничего, что могло бы воплотиться вновь. Четвертое. Четыре благородные истины. Как уже было сказано в главе 1, Будда Шакьямуни, выйдя за Дворцовые стены, увидел проявление старости, болезни, смерти и монашеской жизни. Целью его поиска было открытие способа освобождения человечества от страданий, порождаемого первыми тремя состояниями. Путь к обретению этого способа, открынию этого способа, открылся ему в четвертом состоянии монашестве которому он и посвятил свою жизнь. Решение проблемы пришло в пробуждение, открывшем четыре благородные истины. Первый из этих истин гласит, что страдание существует: Рождение, разложение, смерть, печаль, сожаление, боль, горе, отчаяние, невозможность достичь желаемого, самосуществование, каким его знает мир. Все это страдание. Все это кармически обусловлено. Три признака а анни-ча, приходящность, изменчивость, духа, страдания, страдание, аната, ния, бессамостность – можно понять на опыте, но их не объяснить в словах. Три бедствия – болезнь, старость и смерть – придут к каждому. Но начало вращения колеса бытия – это причине страдания. Причина кроется в желаниях, стремлениях которые делятся на три вида – чувственные, духовные и материальные. Первый вид понятен, второй же и третий нуждаются в объяснении. Духовное стремление – это желание возродиться в состоянии лучшем, нежели нынешнее, например, желание попасть на небеса. Материальное стремление – результат ложного представления о более или менее реальном эго. Уничтожаемым со смертью и не имеющим никакой причины связи с тем, что было до смерти и будет после нее. Это стремление возникает как результат деятельности ощущений и сознания. Учение о причинно-зависимом происхождении можно рассматривать как детальное объяснение второй истины. Цепь причина-зависимого происхождения Цепь причины-зависимого происхождения состоит из 12 звеньев – недана, которые соотносятся с тремя периодами времени. Прошлая жизнь включает в себя два звена, а именно – авидия – неведение, санскара – формирующие факторы, мотивации, базовые импульсы. Настоящая жизнь – вижняна, сознание, обусловленное наличием санскар, намаропа – имею форма, индрия – шесть органов или способностей восприятия, «спарша» – соприкосновение с объектами чувственного восприятия, «видана» – чувство приятного, неприятного или нейтрального, «тришна» – влечение страсти, «упадана» – привязанность, схватывание, «пхава» – сансерическая жизнь. Последнее приводит к следующей будущей жизни, которая охватывает еще два звена – «джати» – новое рождение, и «джарамарана» старости на старости и смерть третья истина истина о прекращении страдания нирвана возможно в этой жизни так как является победой над алчностью злобой и заблуждением речь идет о постоянном очищении своего я очищении совершаемом непрестанно когда реализация врожденного каждому просветления так и после достижения его. Об отказе от желаний, идей представлений, которыми мы наполняем наш ум, из-за чего создаем постоянное волнение и рябь на его поверхности, мешающие ясно видеть отражение Луны нашего истинного «я». После того, как весь мусор выброшен, мы реализуем состояние, в котором нет ни твердого, ни жидкого, ни жаркого, ни движения, ни этого мира, ни мира того, это состояние не знает возникновения и ухода. Ему неведомы недвижность, рождение или смерть. Там нет точки опоры, развития, основания. Оно – конец страдания. В нем нечто нерожденное, безначальное, несотворенное, бесформенное. Без него невозможна реализация нашей истинной природы. Но медитация все равно не должна прерываться, ведь и Будда Шакьямуни никогда не выходил из медитации. Стоит ей прерваться, и озеро нашего сознания вновь наполнится нашими собственными идеями и представлениями, ощущениями приятного и неприятного, лишая нас созерцания своего истинного «я». Потому-то истинный последователь Будды никогда не говорит, что постиг путизм. Как не никогда не говорит, что постиг буддизм, как не утверждает он и обратного. Он просто не прекращает практики, становясь Буддой и пребывая Боддой постоянно, в каждый момент своей жизни, которая потому обращается в ежемгновенное просветление, в ежеминутный дзен. С его стороны в этом нет осознанности, но нет и неосознанности. Он практикует буддизм ради буддизма. Так же, как Будда Шакьямуния не расставался с чашей для подаяний, не снимал нищенского деяния во все дни своей жизни после просветления и не прерывал медитации. Четвертая истина – восьмеричный путь, ведущий к прекращению страданий. Большинство людей привержено одной из двух крайностей – Погони за чувственными наслаждениями или самоумерщина существования страданий. Бунда избегал обеих крайностей. Он обрел срединный путь, ведущий к истинному миру сознания, к нирване. Подробно об этом пути будет говориться далее в трактате Кёджи Кайман. Здесь же я просто перечислю этапы пути. Правильное понимание, правильные помыслы, правильная речь – Правильное поведение, правильный образ жизни, правильное усердие, правильное памятование, правильное сосредоточение. Пятое. аннича, Непостоянство. Изменения. Все изменяется, все стареет, увядает, постоянно изменяется. В учении об Анниче говорится о полном развлечении всех моментов опыта что в конечном итоге ведет к пустоте. Все учения, перечисленные здесь, находятся в ряду основных учений Дхиравады – ранней формы буддизма. В раннем буддизме можно найти много других учений и верований, зародившихся в лоне изначальных индийских учений или же имевших другие истоки. Но все неупомянутые упомянутые здесь, не отступают ни на шаг от учения Бодда Шакьямуни, и знание их необходимо для изучения дзен.